Всем привет! Сейчас нам нельзя оскорблять представителей власти, а если быть точнее, говорить правду о коррупционных схемах и привилегированном положении в обществе, называть их просто своими именами – жуликами и ворами. Сегодня мы про них и поговорим. У вас наверняка возник вопрос, что я делаю в школьном классе? И сейчас вы все поймете. Как думаете, сколько школьных классов можно оборудовать, если условного главу центрального района разжаловать в дворнике, а его кабинет продать? Ответ – более 24. Это может хватить на небольшую школу. Мы сопоставили стоимость закупки мебели в один из кабинетов администрации Центрального района и в школьный класс гимназии номер 168 в этом же районе и получили эту цифру. Чиновники обставили свой кабинет с размахом, потратили на это полтора миллиона рублей. В том числе за стол для руководителя заплатили 208 тысяч, а за кресло 41 тысячу. А еще диваны и многое другое. Таким образом, бестолковые чиновники, которые не могут даже снег нормально убрать, будут восседать за столами за 200 тысяч, а школьники будут пытаться получать знания за партами, которые стоят, внимание, 2000 рублей каждая, что в 100 раз меньше. Вот такое расстояние за ваши же налоги. Ну еще вы сравнили каких-то школьников и эффективных начальников и руководителей. Когда в следующий раз соберетесь на избирательный участок, вспомните этот ролик и вспомните, что представители партии «Единая Россия» интересуются только собственным благополучием и комфортом. А если вы хотите, чтобы ваши дети могли получать нормальное образование и в нормальных классах учиться, регистрируйтесь на сайте «Умного голосования». Вместе мы победим «Единую Россию» и выгоним их из Санкт-Петербурга.